Сегодня я пыталась сделать мягкий домашний сыр с помощью фермента, то есть сырной закваски. В моем случае это было мейта. Вместе с заказом мне пришел вот такой вот рецепт сыров, то есть инструкция пошаговая. Поскольку я делала сыр всего лишь третий раз в жизни, я внимательно читала, подсматривала сюда, но все же мне что-то пошло не так. указано в первом шаге нагреть молоко до 36 градусов когда я перепроверила мое молоко нагрелось где-то градусов до 38 потом я добавила в полстакана воды я добавила ферменты немного больше чем нужно на 6 литров молока делала на глаз добавила фермент в молоко и за 20 секунд может быть 30 максимум, у меня отвергалась сыворотка и образовался сыр, я, пос... я сначала подумала молоко свернулось, но на самом деле это все-таки оказался сыр, я попробовала его, я снаружи он был уже такой твердый как нужно, я решила делать дальше по инструкции, подогрела воду Вот мой сыр. Вот такой вот кусок. Такой вот кусок сыра у меня получился. Внутри я попробовала его, он уже затверденел. Теперь я его буду откидывать на дуршлаг. В дуршлаг я подстелила ткань, серпянку где-то примерно. 50 на 50 сантиметров Ее я заказала тоже На том же сайте meda.sum Стоит на копейки И Вниз я подставила кастрюлю Для того, чтобы Отделить сыворотку Она мне еще пригодится На ней я планирую Сделать окрошку достаточно много Вот мой сыр. Вот кусочек сыра, который у меня получился из 6 литров молока. Я его посолила, поскольку он был одним куском, я его посолила сначала с одной стороны, потом перевернула и посолила с другой стороны. Он до сих пор у меня будет стекать. Сыворотка в кастрюлю. Вот. Еще по около пару часов через через два часа я его беру в холодильник еще часов на восемь. тогда он будет точно готов. но если кто любит более молочный сыр как я допустим, я готова кушать его уже прямо сейчас. А, вот эта сыворотка которая у меня отделилась от сыра из 6 литров молока сыворотки получилось где-то литров 5. Л. это конечно не очень выгодно в плане экономии молока. Зато это оказалось очень выгодно в плане экономии времени. Всего у меня ушло время со всеми подготовительными процессами и переливанием этой сыворотки около часа. И сыр готов. Уже минут как 15. Зато мы теперь знаем, что бывает, если чуть-чуть передержать температуру молока и добавить немного больше ферментов. Вот, в принципе, сыр, который у меня получился, такой хороший. По весу здесь грамм 800. У него вот что осталось? Вкусно?